Ерунда, я поспорил аликас для аликас для женщин, женщин. принимая мужчин. Thank you. Организм преодолеть законы природы. Получить сверхспособности, обрести силу и мощь. Это не будущее. Это настоящее. Документальный сериал Человек искусственный. Полный сборник инструкции по ремонту и тюмингу человеческого тела. Сентябрь 1898 года. В одном из крупнейших залов Нью-Йорка открывается ежегодная выставка технических достижений. В центре экспозиции размещен огромный бассейн. В нем находится лодка, которая делает в воде сложные маневры, двигается с разной скоростью и сама швартуется. У необычного экспоната собирается толпа зрителей. Ведь управляет этим судном человек, стоящий в 10 метрах от бассейна. Это изобретение Никола Теслы было первым в мире радиоуправляемым механизмом. Дальновидный ученый уже тогда понимал перспективы своего открытия. Мое изобретение первый представитель расы роботов, который будет выполнять все работы за человека. существо на планете, которое знает свои слабые стороны и умеет компенсировать их с помощью механизмов. В минное поле пойдет робот-сапер. На океанскую впадину робот-водолаз. Сегодня автоматические механизмы окружают нас в Зачастую они вовсе не похожи на человека, зато справляются с его работой намного быстрее и качественнее. И это только начало. Человек уже сам претендует на роль создателя. Его заветная мечта — сотворить робота по своему образу и подобию. Однако воссоздать природную гармонию в железе оказалась задачей не из легких. Первая проблема, с которой пришлось столкнуться ученым — как вместить все современные технологии в размеры человеческого тела. по созданию робота. Идет и происходит рождение андроида. Вначале виртуально. В сложных расчетах, микросхемах и чертежах. В них учитывается все. Вид, форма каждой детали и материал, из которого она будет изготовлена. Кости роботу заменяет каркас. Как и у человека, он должен быть особо прочным и при этом легким. пластины грудная клетка робота в основе легкий сплав алюминия там где нужно уберечь детали от износа применяется титан специалисты впрочем говорят что и металл в теле роботов вскоре уйдет в прошлое его заменят композит когда конструкция будет несколько раз легче ее характеристики прочностные характеристики с точки зрения воздействия температуры Структурная задумка, сколько рекомендаций психологов. Машина выше среднего человеческого роста для нас выглядит угрожающей. А невысокому высокому роботу всегда можно запернуть в глаза. Души выполняют два небольших дисплея. Ассортимент запрограммированных эмоций робота пока не видит. Зато выбор он умеет делать сам. Эмоции, да, для того, чтобы человек обратил внимание на робота, для того, чтобы он какой-то... Диалоговый режим с ним перешел, для того, чтобы увидел, как робот подмигнул, улыбнулся. Имитация игла реального зрения робота не обеспечивает. Перед конструкторами стал новый вопрос. Какими глазами должен смотреть на мир человекоподобный робот? Помогут ли андроиду новые технологии превзойти возможности человеческого зрения? Под водой. Это старая нефтяная скважина. Она законсервирована. Однако осматривать ее необходимо регулярно. Даже для самого опытного водолаза это экстремальное испытание. На этот раз опасную операцию выполнил робот. Утечки нефти не обнаружил. Модель SuperMail Pro. Она может работать на глубинах до 500 метров. И, в принципе, весь комплекс существующих подобного органа может быть установлен, то есть вплоть до э, многочевых санаров, которые гиброклассические картинки, что находится под водой. Конечно, этот робот совсем не похож на человека, но его способность видеть то, что недоступно человеческому глазу, возможно, когда-нибудь будет интегрировано андроидом. Сонар или гидролокатор позволяет роботу видеть даже в кромешной темноте океана. Изображение получается с помощью отраженного ультразвукового сигнала. Электрический импульс преобразователя сонара становится ультразвуковой волной, которая в воде распространяется всегда с одинаковой скоростью. Когда звуковая волна встречает на своем пути какое-либо препятствие, часть ее отражается и возвращается обратно к приемнику сонара. И Здесь отраженная звуковая волна снова преобразуется в электрический пинтаж. Современные многоучевые сонары способны посылать сразу несколько ультразвуковых волн в разных направлениях. Все полученные данные обрабатывают программа, и оператор на мониторе видит реальную картину подводных объектов четырем двигателем мобильный робот достигает скорости профессионального пласта За несколько минут он опускается на глубину в 300 метров и может работать там неограниченное время. При этом постоянно передавая изображение с камер, водолад уже в специальном снаряжении, погрузившемся также глубоко, понадобится четверо суток, чтобы без риска для здоровья подняться на поверхность. Заглянуть в самые недоступные глубины океана, человеку достаточно сделать несколько движений джойстиком, сидя перед монитором. Связывает подводный аппарат с сушей тонкий кабель всего в 3 миллиметра толщины. Привет! Я робот более самостоятельны и не нуждаются даже в самом тонком кабеле для связи с оператором достаточно беспроводного доступа в интернет с помощью видеокамер робота можно зрительно оказаться там где человек не может находиться физически а восстановительные это вещества которые что делают с электронами отдают и степень окисления они повышаются Денису 17 лет. Он ученик одиннадцатого класса обычной школы. Из-за болезни он вынужден все время находиться дома. Однако прогулов ни по одному предмету школьник не имеет. Вместо Дениса на уроки ходит робот. Я может сказать живу, в школе жизни, когда я болею, да? То есть я а, после событий, я не пропускаю уроки а... Я твоя программа, я вот Ученые называют его роботом телеприсутствия. Ученики прозвали Россию. Управлять трехколесным механизмом можно даже с другого континента, через любое устройство, которое имеет доступ к интернету. Зрение робота – цветная камера с десятикратным зумом. Она позволяет разглядеть все, даже с последней парки. Но особенно Дениса радует подвижность головы робота. Движение головы на 180 градусов, поэтому висеть довольно легко камера только передает изображение, но не делает самого робота зря. Чтобы машина вписалась в дверной проем и не заглудилась среди школьных парк, используются инфракрасные датчики. Датчики препятствий работают по тому же принципу, что и автомобильные парковочные системы. Только в качестве сигнала робот использует инфракрасные лучи. Они отражаются от предметов, находящихся рядом, и попадают на прием. По времени получения ответного сигнала оценивается расстояние до препятствия. И если же преград на пути нет, то отражения лучей не будет, и инфрактажный датчик ничего не увидит. Чем больше у робота датчика, тем больше он приспособлен к жизни в реальном мире. Возможности робота телеприсутствия позволяют ему осваивать сразу несколько профессий. Из школьника он может переквалифицироваться в рекламного агента, библиотекаря или теледоктора. Любой персонал, не может подключаться к нему, контролировать состояние больного, какие-то жизненно важные показания на мониторе, допустим, а вот в центре находиться с пациентом. Где бы врачи сюда он подошел к интернету и проверил состояние больного. Основная задача робота телеприсутствия довольно проста. Это всего лишь передача изображения без предскажений. Полученную картинку человек анализирует сам. От зрения андроида мы ожидаем большего человеческого восприятия. Роботов эволюционировать, можно сказать, на глазах. Затонированным щитком спрятана целая система видеовосприятия. Принцип бинокулярного зрения робот позаимствовал у человека. Два глаза или две камеры необходимо, чтобы определить точное расстояние даже. Но это уже пройденный и так. Теперь робота может быть опознан и сам объект. восприятие, современный робот стал не только узнавать буквы и цифры, он научился читать и считать. Например, такую задачу он решает за пару секунд. И вот уже сам говорит, какой получился результат. Уже вы думаете, я а, же, а если цифры перевернуть вверх ногами? Удастся ли машину сбить с толку? -то Робот узнает цифры по контуру, поэтому их положение на доске для него не столь важно. Но как он распознает лицо человека? Вот это настоящая задачка. На косметический биометрический параметр лица, то есть глаза, оценивают, глаз нос, э, и по этим признакам ну, лицо это или нет. Так робот видит действительность. Бесцветный картинку делает инфракрасный фильтр. Раски роботу пока только мешают. Усложняют процесс обработки изображения. Зато Android может видеть почти в полной темноте. Робот поворачивает голову так, чтобы найденное лицо было в центре кадра. Таким образом он следит за перемещением человека. Более того, зрительная система андроида может запоминать людей. Большой я дам, я В базе данных робота хранятся сотни образов. Мы решили узнать, насколько точно работает система распознавания лиц и подобрали для эксперимента внешне схожих на человеческий взгляд людей. Знакомьтесь, Андрей и Дмитрий. Эти мужчины одного возраста, у них схожий овал лица, крупные черты, нет ярко выраженных отличий. Большое спасибо. Я, дам, я может ли машина их различить? 3. 3. 3. Это испытание искусственной системы распознавания рук. Дело в том, что робот, как и человек, определяет лицо по чертам. Только искусственный радост использует для этого точные измерения. Расстояние между глаз, ширина рта, длина носа. А для нашего восприятия эти размеры оказываются не так важны. Но до человеческих способностей машины еще далеко. Например, чтобы спрятаться от робота, достаточно всего лишь, как в детстве, закрыть глаза рукой С остатками справляется зрение нового поколения. 3D-сканер позволяет распознать человека с любой точки, даже если он движется со скоростью 10 км в час. Такая система узнает не только лифта, но и любые другие трехмерные предметы определяет их ориентацию в пространстве и даже может достраивать недостающие части, пользуясь информацией из своей базы данных. Интеллектуальные возможности человекоподобного робота пока сравняют с 8-летним ребенком. Однако технологии совершенствуются с такой скоростью, что и за год андроид может резко повзрослеть. Ученых же больше волнует другая проблема. Уже полвека они учат робота тому, что человек отваривает в год. все Долгая простуда. Это вчерашний день. Выбрали два подарка для мамы? Да. И правильно. В Эльдорадо покупаете один подарок, а на второй получаете скидку до 50%. Разу! Сразу! Мощный функциональный блендер «Филипс» всего за 2199 рублей и 10% стоимости на вторую покупку сразу. Эльдорадо. Так просто жить лучше. Готов к большой игре. Действуй, купи воскресенье VMN и получи шанс выиграть поездку на чемпионат мира по хоккею и новый кроссовер. А еще тебя ждут гарантированные призы. Своя игра, твоя победа. Он видит его простуда. Настоящая катастрофа. Хорошо, что есть ринзосит для горячего напитка, который способствует устранению основных симптомов простуды и гриппа. А благодаря значительному содержанию витамина С, ринзосит повышает защитные силы организма. Он снова в форме и полон сил. Ринзосит есть, простуды нет. Это да! Вот это результат! Скажите ведь такая победа дорого стоила! Вообще-то нет, ведь цена хорошая! Дарите как чемпионы, и мы наградим вас картами до 30% стоимости товара, как за прибор для автоматического создания Лобана Бейлиса. За 4990 вернем 190-30. Ну, Мишка, давай лечиться. Вот тебе мед и лимончик. Бабушка, кто-то в детей лечит. Как же я забыл! Теперь от простуды и грица есть детский орбитал. Он помогает ускорить выздоровление. Детский орбитал. Садик и школу с крепким здоровьем. Полечились? а теперь гулять. need yeah. yeah. an yeah. двигаться по-человечески. Только в одной нашей руке более сотни различных мышц. Чем же их заменить? Ученые чаще всего используют для этого сервопривода. Это система из электродвигателя, датчиков и блока управления. Преимущество сервопривода в том, что он может сгибать и разбить. Не поднялись. Очевидно, производителям и продавцам ювелирных изделия придется пересмотреть объемы выпуска украшений и ценовую политику. Был ...великий пост 248 дней и является не только самым продолжительным, но и самым строгим из четырех многодневных постов православной церкви. Его главная цель – физическое и духовное очищение. Чтобы не было той помощи, да, то, чтобы была какая-то как бы, правильная мысль об окружающих, об литке, об всех, как бы, да? есть, потому что физическое – это одно, еще и духовное раздержание от всего. В Екатеринбурге к Великому посту в большинстве ресторанов и кафе разработали вкусное меню. В эти дни необходимо взрываться от мяса, спиртных напитков, молока, сыра, яиц. Но воздержание в пищи, говорят священные служители, это лишь одна из составляющих Великого Поста. Причем не самое главное, куда важнее отличиться от суеты, не смотреть телевизор, меньше пользоваться интернетом. И обязательно перед тем, как начать процес, прийти в храм, чтобы получить советы и благословения. Не придерживаться самого строгого поста могут дети, беременные женщины, те, кто находится в путешествиях и болеют. Это, это будет худший вариант, если человек возьмет по себе непосильно не строгий пост. Он либо потеряет здоровье, либо наступит нервное истощение. Такое тоже случается. Все должно быть в меру. А вот в меру лучше ответить и самостоятельно, а вместе в Их голоса покоряют меморгичность и самую среду и жюри. Независимо от того, поют они истребную песню или исполняют духовную музыку. В мальчике в созвездия с победой вернулся в фестиваль «Мужское певческое братство». Бороться за право быть лучшими пришлось 30 коллективами «Софии России». Это Контратуш, на дом от он пришел Не главное, ребятами до 13 лет, но они отлично справляются со взрослым репертуаром и делают это лучше всех в России. На конкурсе Быжевских хорсозвездия состязался с шести командами из разных регионов страны и уверенно победил исполнить народную, духовную и современную песню. Это достаточно серьезный конкурс, потому что достаточно серьезные жюри и победить в таком конкурсе достаточно ну, как бы не хочется применять слово престижно здорово. Такая слаженность дается не сразу, но ребята, кажется, готовы репетировать без перерывов у выходных. Каждый фестиваль это не только шанс показать свои умения. В жетке ребята успели побывать в Национальном музее и музее Калашникова. Смогли прострелять в стиле из легендарного автомата и нашли новых друзей. Ну, они как-то более такие веселые, более искренне общаются всегда. Я не знаю даже почему то Мы с мальчишками два раза в год выезжаем куда-нибудь. В России, за границу. А когда они едут в школе в автобусе, они очень сильно сплачивают. Да. Еще с учениками, тем более, мы проводим праздники если наши, вместе с нашими родителями, с детьми, с педагогами. Это тоже очень большое сплачение. При этом, в Хорсов-Визии работает в музыкальной, общеобразовательной школе. Азы хорового искусства здесь познается 30 обычных мальчишек. Главное верить в себе и не обращать внимания на тех, кто посмеивается над твоим увлечением. Ну, а то, что в школе говорят, то, что там, вот ты поешь, поешь, да. Чего ну, только время трачу я думаю, что я не трачу время в отпуск. Ну, я не трачу. Я хожу, занимаюсь, и я достигаю очень больших успехов. Вернувшись домой, ребята опять собираются на репетиции. Весной праздники следуют один за другим. Совсем скоро 8 марта, а значит, надо готовиться к новым выступлениям. Александр Шельцов, Сергей Дианов, и Денис Лазарев. Вести УРА. В магазин, музея уральского писателя к дне рождения Алены Маниной в ее родном доме открылась выставка детских игрушек. Алена, та самая Аленовка, которая видела с этими при Манине Это его муза, это девочка, которая вызвала к жизни Аленовкины сказки и многие другие детские произведения писателя. Он сам говорил, что эти книги переживут все остальные его произведения, потому что их, эти детские книжки, писала сама любовь. А любовь это уже едино, была которую воспитывала один, без мамы. На выставке можно увидеть несколько десятков игрушек. Большая часть переданы в частной коллекции. а Самые редкие экспонаты, например, куклы 19 века, были взяты из фонда музея. Все эти куклы напрямую ассоциируются с героями детских произведений, мамами на отмечается от родственного музея, нежных даже неизвестных современным детям. Они очень редко выходили с участием. Капниковый бегемот появился в Екатеринбургском зоопарке. Животное считается редким и находится под угрозой исчезновения. Как животное прижилось на Урале, расскажет Елена Белобородова. Она едва не проспала в звездный час. Капниковый бегемот – редкое животное, и его впервые представляют в Екатеринбургском зоопарке. Под прицелом телекамер и фотоаппаратов. Ева неспешно отправляет покупаться. Осторожно, чтобы она не испугалась. Ева – это камеры. Это камеры. Да. Открываете. Малышке всего два года, но она уже весит в 160 килограммов, родилась да, да, да. в Одинбургском зоопарке и жила там вместе с родителями. Дорога из Шотландии на Урал заняла полдня. Для сотрудников зоопарка карликовый вегемот просто бесценен. Он занесен в международную красную книгу Отлавливать их в природе нельзя а Ева и вовсе единственная самка карликового бегемота в России. у них очень маленький ареал, это берет по множеству костей. А, численность природы никто сейчас не знает. По самым антибиотичным оценкам не осталось около трех тысяч. В его, конечно, к сожалению, меньше. Привыкнуть деве к новой обстановке было непросто. Два месяца она находилась на карантине, привыкала к режиму сна, изучала вольер и привередливо пробовала уральскую еду. Она просто не хотела есть наше разнообразное село, а стала кушать. Именно с Сейчас его кушают э, хорошо, с аппетитом полностью. И уже нормально кушать нашу уральскую морковку. В зоопарке Ему называют барышней бойкой. Интерьер нового дома она изменила сама. Повалила все пальмы и исследовала подоконники. Так что теперь сотрудники зоопарка думают о новом дизайне летнего вольера. В этом активности и новой обитательницы. Елена Голобородова, Денис Лазарев, весь Урал. Присылайте снятые вами кадры в виде ммс в мобильный номер плюс 7 90-90-222-561. За каждую новость от наших народных корреспондентов, которая становится темой репортажа, мы включаем денежный приз полторы тысячи рублей. К этому часу у меня все новости и дня подведут мои коллеги, как всегда, сегодня в 19.40. Я же с вами прощаюсь на Третье и всего доброго. 7 этажей и все. Обувь робик. Классика. Качество комфорт. Здравствуйте, Юлия Яковлева. Информация о погоде от Свердловского гидрометеоцентра на 5 марта. В ближайшие сутки на территории области начнет опускаться циклон с севера. Нас ждет переменная облачность местами небольшой умеренный снег. Ветер юго-западный, 1,6 6 метров в секунду. Подробнее о погоде в городах области. перед днем минус 9. сырой верхоту рита на термометрах минус 2. Тагила, Красноуфинская, Каменско, Уральская, Финоптики обещают минус 3, минус 4 градуса. В Екатеринбурге облачная погода преимущественно без осадков на дорогах Балалейница. С 9 градусов мороза, днем минус 1. Да. В ближайшие дни ожидается умеренно морозная погода, Дневная температура воздуха останется прежней. К выходным похолодает до минус 4. Это вся информация о погоде к этому часу до свидания. Одни цели с Другие страсти и остросы. Но главным остается великолепный вкус, в который влюбляешься надолго. Запеченные мясные деликатесы от Черкаши однажды и навсегда. Подари мечту. Корпорации в центр мечты осуществимы. И любой подарок доступен в рассрочку на 32 месяца. Например, мультиварка спированка Муринет. всего 240 рублей в месяц. Внимание! 28 февраля по 9 марта в Екатеринбурге пройдет в восточный банар. Самары и наряды и многое другое. Мы идем в России. Вход свободный. Мир видео. О, о, о, о, о. Вот что говорят мужчины о низких ценах на подарки в онлайн-магазине до того или кулики. МИРВИДЕО.РУ Молоко 29 рублей литра. Наталь все же мороженое 49 рублей. Пельмени куриные 69 рублей. Ленина окорок 149 рублей. Областел рынок на Громово 145. Дарите подарки любимым и родным. Центр хороших покупок и семейного отдыха ждет вас на Халтуре на 55. Телефон три сто О, О, О. МирВидела.рф Вот что говорят мужчины. Они ценят снабдаться. Вести ПМ Екатерин и 3. Еще глубже анализ происходящего. Самая главная и важная информация. Круглые сутки. Слушай вести. Узнай первым действиям в Екатеринбурге. 96.3. 24 часа в сутки. Доступ каждую минуту. Каждую секунду. Во всей стране. Ты комментария. Слушаешь вести. Слушаешь весь мир. Суточное информационное радио. Так, и звонок, давай посмотрим. у сейчас да. готовы. Най первым. Это разница? Ага. поцеловать, невеста. А ты еще 21 момент. Любовь, которая придет ко всем. Ибо сейчас человеком? прикрыли Опять да? Я Один ноль на канале спасибо. Да нет, нет, мама. Я очень рад, что вы со мной в эту труду говорит. Вот, не надо. А ты настоящим расплачешь. Не плачь, ты стреленка, я скоро приеду. Правильно. Надо мыть позитивно. Скоро это через два месяца. Будем ждать, только без меня. Никуда не уезжайте. Вы когда мы без тебя поедем? Приглядывай это за ними. Ладно. Пошли. Давай. Нет, нет, не надо мне дальше провожать. Почему? Почему? Я люблю долго прощать. Пока. Да. Пока. Иди ко мне. Ну, пока. Грусти, сестренка. Скоро приеду. Писать не забывай. И ты тоже пришел. Конечно. Хорошо. Пока. Пропадете. Вот именно. Мы без нее пропадем. Это точно. Это <связываем> здорово. Чё, чё, чё, чё? Лёнь, Лёнь, Лёнь, участковый звонил. С девятого участка. Чего хотел? Чего хотел? Ставь в квартире на витрине. То ли убийство, то ли не убийство. Ну, так убийство или не убийство? Сначала бы их убили. Потом, чтобы их пожевал, говорят, пробуй, бы. Отправь туда наряд, пусть вылезли. Да, его да. отправят. Когда они не ездили, все равно ехать придет. Это да. почему? Потому что если убили на любой, то это либо 111, либо 112. Но ну, а если у человека сердце прихватило, или... Тогда по-учестному -то не оказался. А если... Да. Алло. Кораблев. Слушай, Кораблев, только что звонили снаряды на летение, там черепно-мозговая. Понятно. А а я... Я...